или Россия. Всем привет, меня зовут Макс Прайм, сейчас идет война, сейчас правда стреляют, что происходит и какая у России цель. Цель это, как всегда, Киев, поэтому они обходят ее. Киев идут, там сильная, поэтому хотят обходить. Тем самым логично, чтобы будет хорошо заходить будут в путь Киев. Пишите свои комментарии, тем более я сейчас зайду и почитаю их, чтобы мне было легче ориентироваться. А насчет Дубас и... Луганск, ДНР и ЛНР, то там как-то утихла, эти новости. Скорее всего, там что-то там сипровально сложное. Некоторые войска переходят на какой-то флаг, некоторые отступают, там свои дела. Ну, в общем, ух ты, ночь на фронтах. сфотка, контровка ВС. Еще там у нас ракетные удары. Да, кстати, ракетный удар, который сейчас в Харькове бомбят, это капец, я вспомнил точно. Точно в Харькове там у нас бомбят достаточно хорошо. Это столица, потом уже Киев. А вот Киев, там мощная защита, поэтому не ждут. И в общем-то 53 британца, украинские 53 британца, польских татаров, кроме того, говорят об убийстве. Подожди, как он так быстро говорит, что я не успеваю его... Изучить... Просто проснулся, он сразу в 3 часа Начал снимать, Там вроде бы Утром, ух ты Он спит Больше, чем я Меньше, ну... Эм. Ладно Давай тогда В описании зайдем Так, ладно эм. Мой канал для серьезных тем Для длинных видео в общем, я тоже работу длинное видео, как я понял, снимать снова в прямом эфире. Украинские политики, как политики и там маты. То есть там и там война из политиков. еще один ролик. Русская армия наступает, это же Томар. Ладно, я потом запишу. Так, ладно, я наверное сейчас проиграю, наверное, пару часов. Кидайте на регулярные части с бутылками, советуют yeah. Ещё в Еще в ВУБ, значит, военное училище войск. Айбу так. Yeah. Считается безумием, что за кашу у людей в голове. А я о чем? Так, сколько лайков триста. 89 лайков набрала. У меня ни один род не набрал боками. Показатель вроде бы. Мне не набрал вообще. Поэтому, друзья, да, ага, в голове каша у России, у Украины. Но больше у России. Там еще митинги. Поэтому, если доходит до, уже до митинга в военное время, то включайте логику. А если у вас не логика не работает, то значит у вас ноль знаний, это значит, что нужно срочно изучать какой-то английский язык. Это язык или же учиться обратно, тогда вы поймете какие-то знания. И по политику куда же и узнаете реально, а то у вас такие будут знания. Лучше, что могли бы делать э, трэбрианцы, это предупредить или предотвращение бандитизма и мрадорство. Мродобствов и этих вертолетов, которые сейчас. Ехали в наш город, в Киев, в Львов, там, не знаю, там разотихли, сказали, все, армия, не туда, потому что у нас храничения, у нас санкции, всякое такое. Ну, в принципе, Россия выстоит, только вот интересно, с какой скоростью она может окупаться, как и мы. Но мы еще больше в Украине, ведь у нас там поломано, все в Харькове, в нашем городе тоже... Лучше, что могли, так, так, так, обчислить работу и доставку продуктов первого необходимого нас, населению, Доставка продуктов первого необходимого населения. Это тоже, кстати, очень важно. Не позволяйте спекулянтам наживаться на беде. Спекулянты это как будто русские, которые сейчас идут, которые сейчас в Харькове там бомбят, потом мне грабят деньги из банкоматов грабят продукты потому что харьков остался без защиты И продукты там вообще сытасть сами харьковсерные забрали там продукты поэтому в вашем городе можно их забирать если вас основном война то сейчас там харькове забирают воришки но воришек завелось коротко рассказал вроде понятнее, чем он наверное но он так коротко записал Россия 8 лет Говорила, что на ДНР и ЛНР Нет русских войск А теперь она там И не только там есть Разница чувствую те? Тут полетели 78 комментариев И 1200 лайков Немножко про ДНР Вроде бы рассказали Это Донец-Луганск, как я понял не хотят обратно захватить, но тут-то не было. Путин сказал, давайте заходим полностью в Украину, а эти хайли пойдут кусками, захватят ДН области Луганск, Донецк. И тем самым... Сейчас я покажу карту, что это ошибочная стратегия Путина и Российской Федерации. Так, это будущая карта. Вот будущая карта, грубо говоря. Танец Луган в отрежут в угу. Будущее. Пока мы с живем одним днем. Пока не так все это будет. Если все же это будет, то понятно будет. Но вы знаете, как тяжело там воевать. хорошо кстати, платит. Если нет денег, то в принципе есть сидим. Так, ладно, новая нова карта. Сейчас надо открыть. Ага. Угу. Вот. Посмотрите внимательно, блин, сори, наверное, я сейчас включу графику, наверное, слишком э, мощно. Вы запомните это все картиночку, потому что это вам запомнится еще на долгое время. Вот, с Луганск, по пускам туда-сюда идут, даже Крым начал идти. Зачем Крым начал идти? полностью Украины захватить, отомстить, а Донецк, Луганск ставить Украине, да? Ну и Крым оставляйте. Так, типа того, Зеленский намекал. Потому что сейчас Евросоюз, уже дух поднялся, боевой дух. Так что Россия тут сейчас проиграет из-за того, что они не захватили не Луганск, Они могли это сделать. больше армии там. Ну и так были бы. В общем-то. И они так были. Можно было наверное, договариваться. Но не договаривались, в принципе, да. Угу. Так, это а кто-то войска, так, так, так, на картинке с вами посмотрели, дальше идем отвечать на комментарии, а так как-то вот под этим комментарием Думаю, в Харьков и Николаев Пахо <laughs> Ладно, забейте На разницу, Спасибо, Рев свободитель и... а. Во так. Харьков и Николаев, я не понял, Херсон, вы забыли про Херсон? Вы знаете, что Украина входит в Херсон. Да, захватил Россию. Но нет-то было. Украина вернула ее. граждане бороются. Отвоевывают. И надо тут говорить, что они же до Николаева не дошли. А Херсон нам просто поплевали. Да, они там тоже поплевали, правда. Но они тут э, в Киев, по-моему, понятное дело. Но Николаев мощная штука, защита. И все города, и Крипто. и Криптонгород, и. Крип. Крепровницка. Лучше, наверное, хайдут через Беларусь, как помню. Ну нет, уже там что-то как-то Лукашенко сказал, нет, хватит мне сейчас будут тоже санкции. Боится, короче, Лукашенко, как я понял, этот, который сейчас поста, кстати, не вошел. А сукнул пусть он сидит. Я вот не понял, а. То есть можно вообще 8 лет, 8, 10, 12, сколько угодно вообще сидеть. Так его не сверли? Ага. Ну, Смотрите, значит, ух ты показал карту. Дает, дает, дает. Так, ладно, Лукашенко покажи. Образование венский, скорее всего. Так, так, так. Ладно, карту покажи. Комиссия карты хочу. Ну, вот он показывает. Николаев попал до да, Крым разрыв даже показывают, не захватывать, это блин. Угу. полностью Украину хотят, блин. Так, он, я вижу старая карту, но в принципе встретим. Вот ваш Николаев, э, э, и тын-ты-ты-пэн. А слишком у меня это у меня плохо. Yes. Тут да, они хотят полностью Крым захватить, ну и, получается, вижу, что вот так это все будет, ага. Окей, но я, если вступит в Евросоюз и НАТО, то будет им крышка. Только мне интересно, Лукашенко, сколько лет у власти, о, сколько, тихо тик тихо тих. Сколько лет у власти, только как-то нечесть получается, бессмертная блин, а. 27 лет, не понял еще. Сколько лет, блин? В каком году родился Ухашин? <смех> не надо мне... Давайте узнаем, давай. Так. Ну, я понял, он король. Он король своей белорусский фраг. Я понял. И его не против, что А4 будет за ним играть. Вот это я попал с королем. Это сильный человек, кстати. Ну, в принципе, если у короля, грубо говоря, виноват Лукашенко, то в принципе Беларусь отойдет. Поэтому, друзья, сразу идем в Беларусь. Митинги... А, фигня, да. А, тогда вариант санкции. Хай уже санкции, потому что если санкции будут на Беларусь, то Беларусь идет. А вот у Путина... Давайте узнаем, а что у Путина? Он миром властвует. Вот, блин, только миром думают. В принципе, они другие люди, Значит, король Беларусь, а, грубо говоря, Россия это у нас любит нападать. Вот а так будет легче мне и вам. Вот поэтому а вам нужно остановить Беларусь сначала, а потом уже и Россию с санкциями и всякими штуками. Потому что это не делаю. А то если Беларусь Россия, то это фигня полная. 2 на 1, 3 на 1, 4 на 1. Хотя бы 2 на 4, 2х3. Так, 27 лет, только я не пойму. Говорят, что будет перерыв, перевыбор. Почему он остался власти? Так что нечестно вообще. Народу, просыпайтесь. Белорусские и русские. Если вы за кого-то голосуете, то выбирайте правильно, почему снова за Лукашенко полосуете. Я этого не понял. Лукашенко установил в Беларуси автоматический режим правил с использованием администрации ресурса на выборах. Распросиями в отношении правительства, режима, РУС, Беларуи, ЛОР. Ограничение свободы СМИ тенден В 2021 году использовался у нас человек годов в области. Так, фигня какая-то. Я вот не пойму, а все президенты, где? Украшенский, Беларусь, президент. Беларусь. Всем президента. Сейчас узнаю, есть президенты друсы блин. А уже что ли? А, вообще ничего не знаю, что такое. Голосок а, Беларусь жила. 1988. Живучи, блин, а то президент Республики Беларусь. Опа, она должность занимает. С 1994 года, черт блин, что, что происходит, а? как так, блин, столько лет живет, а, приметки, о. Так, я не понял, реально, что у так много сидит там власти, это, это фигня полная, эй, почему в США у нас меняется, и да, и там сожалеет об этом, это опыт, а там нет опыта, это просто идет своей дорогой. А если люди сойдут, точнее не сойдут с ним, это хорошо было сойти с другой чужой дороги. Если с чужой дороги будут идти с Беларуси в а в а 4 ушел. Если вы любите А4, то сразу уходи с дороги Лукашенской. Вроде было понятно. Президент Беларуси с 1709 Сталин Шевченский Сталив Сталинович. Я что-то вообще не понял, кто сейчас президент, вот. Линце президент, хорошо, 12-й кто? Хорошо. Почему только один показывает? Хорошо, кого угодно, 1904-го, до него, то есть, грубо говоря, три года. А Лукашенко? Я вообще не понял, Лукашенко. Я смотрел, кстати, ролика, но он не сказал ни слова про Лукашенко. Он снимает ролик, он приведет такие слабые. У него Ашанка, так как это слабые, Так, мне же срочно его обогнать. О! И 2020 года. То есть он побьет в 2020 году, что ли? Что, напиши-то, чтобы не водить в курс, то есть что -то я вообще не понял. Четыре, три, пять, пять раз подряд, шесть... Вау, а можно мне тоже так шесть раз подряд? Сколько там по, год, по годам? По пять лет, а там по три, по три было, помню. Что-то по четыре, по пять. Какая-то дрянь происходит. Сын Беларусь, Лукашенко определился на по пост президента на выборах. А, там что, вооруженный, ага, понял. Да у меня пока есть пять. Это много а так получается сколько ему осталось уже 2 года, грубо говоря половина поэтому есть шанс его свергнуть свергнуть его, то реально он 5 лет там, ух ты, это же хорошо тут же можно королевство блин, строить и нападать на Украину потому что король белорус, можно так сказать за него, почему бы нет хочет землю он уже устал строить А4 в машины машине кататься Всякое такое, пора уже захватывать. Земля это да хорошо, он говорит. Обманывал, конечно же, Гордона. Остановите Беларусь, пожалуйста, а потом уже остановите этого президента. Это вам совет. Я пытаюсь вам донести информацию, в принципе, ролик снимаю. Могу, кстати, телеграм. Я, в принципе, создаю телеграм, пока место мне один. Пишите, чем вам помочь, в дома сидя. Замогранизуйтесь. Создаете, или давайте у меня создаете, чтобы было легче по закону Лукашенко вспомнил об украинских ракетах на границе Беларуси Так они а у всех, блин, у вас тоже. И в России, уже, блин. Что за дрянь? Так, так я понял, это полная дрянь. Так, я сейчас не буду играть. Что за... Вам надо на Сейчас Сначала Беларусь. Потом уже говорите про Путина. Путинские люди. А, а то сейчас Россия и Беларусь будут вместе. Так, если вы верите в Путина, то давайте без Беларуси. Если брать брат на брата, точнее, братья, сражаются против братья, это нечестно. Если все же вы брать братья, то Украина с вами. Если вы Будь в Беларуси, то вы преодолели. предали себя. Вот и все предали себя. Очень правильно написал выступ в Нюхене. Наверное, последняя каплю вас года. Холод нет экономики. Я вот сколько лет выехал в Польшу со семьей. Миллионы уезжают, зато ядерные державы строят НАТО. С Украины, наверное, уже тут. В Польшу. Окей, уже эти. Блин, как я жду твоих новостей? Не пропадай надолго. Боимся за тебя. Окей, бойте за меня тогда. давать уже. Все, моя очередь. Ты просто 200 лайков а у нас уже никогда не берется. 200 лайков. В чем дело? А вот этим роликов там реально миллион. «Уважаемые земляне-украинцы, я не могу понять, в каком моменте жизни вы потеряли разум, точка. Я не понял, он еще обзывается, блин, можно на него обзаться, а? Вы говорите, что Зеленский молодец, но мы выбрали его, вы выбрали Путина, сколько он там, пять лет, Лукашенко 5 лет, Зеленский один, как-то он сказал». Включайте разум в себя сначала. Ой, как-то перебор себя. Обзывается без сопротивления. Ну вс таки нападам на вашу страну. Сбежал, не предал вас. Что-то я вообще не понял, что написал. Молодец, не сбежал, не предал вас. Да, предал он неоднократно. Когда предал землю, поднятие тарифов, поднятие гривны. Ага, они три, Беларусь, я не знаю, какие-то санкции, но, грубо, грубо говоря, там коронавирус. У них есть, он сказал, работать, работать. Поумирали. Беларусь там, поумирали. Это никто еще не говорил. Россия тоже поумирали. Все, дальше. Ну, куда дичь пишет? Вода на, на Востоке не останавливает... ли нам. Это понятно, потому что вы подписаны каким-то их блогеров. Понятно, что вы подписаны на Россию, на Беларусь. Они говорят вам, какой-то дичь, честно. Вот, наверное, я переборщиваю. И это далеко не все. Хорошо, это тоже не все, кстати. Сейчас марсианы пролетет и расстреляют, честно. Такие слова. А вы как э, э, голкины идете на верную смерть. Ну ладно, я буду сидеть дома рассказывать тогда всем об этом человеке и подвергайте своей семье опасности. Думайте, я, я думаю, Не понял, на чем написал? Без толку написал. Товарищи, а ведь мы что? Не понял. Там уже война происходит. Товарищи, а ведь мы столкнулись с общей фашизмом. Аж потому что у Белоруссии США. Ну, Белоруссии и России тоже сначала были. Э -э классика фашизма Привет, притесняет по национальному признаку по принадлежности с определенному отношению к гражданам. России Без суда реквизирую зарубежное имущество граждан России. Вот то всюду изгнание, бедность Гева массовые притеснения граждан России за рубежом. Что это, если не фашизм? Фашизм, фашизм это да, у нас фашизм начался, но если вернуться еще раз в прошлое, то у Беларуси тоже фашизм с народом, у России был фашизм, но теперь начался фашизм, то есть раньше была Беларусь, Украина, потом уже Россия, но потом считается...